Привет, друзья! У нас в Latitude огромный выбор материалов из древесно-полимерного композита для наружной отделки зданий и частных домов. Иногда приходят клиенты, которые не, не только начинают разбираться в, в этой продукции и спрашивают: посоветуйте что-нибудь самое хорошее, там, самое лучшее, что-нибудь одно, чтобы сильно не разбираться. И, конечно, мы советуем южнокорейскую торговую марку Woodwix. Это Большой ассортимент материалов из ДПК. Сейчас я вам расскажу всю эту линейку. Надеюсь, это будет интересно как владельцам частных домов, так и архитекторам-дизайнерам, чтобы понимать, с каким материалом можно работать для наружки, как его применять, какие есть элементы. Мы постоянно работаем с большим количеством клиентов и уже поняли, на что обращают люди внимание при выборе материалов. Прежде всего, это, конечно, качество. Качество интересует всех, потому что ну, если человек строит сам для себя, он уже не хочет э, дальше там, вникать, хороший это материал или плохой, он приходит там и говорит, дайте хорошее то, то, что можно поставить и забыть. Часто клиенты приходят в возрасте, которые не хотят там, через какое-то время опять проходить стройку, они и так уже от нее устали. Так вот, э, с Woodvix никогда проблем не было. Э, вообще импортный материал высочайшего качества, э, правильно смонтированный, служит... Э, не трескается, не выцветает, стоит как прибитый. Также всех интересует возможность повыбирать цвет. То есть, у кого-то дом одного цвета, одного стиля, у другого человека другой дом, хотят подобрать по цвету. Я сейчас расскажу, какие цветовые возможности предлагает эта торговая марка. Тут с этим тоже все нормально. И есть еще один критерий, не очевидный на первый взгляд, но один из тоже самых важных. Это богатство комплектующих и различных опций, различных дополнений для того, чтобы собрать террасу, входную группу или там весь участок украсить. Материалами в едином стиле. То есть, чтобы было законченное решение. Чтобы не пришлось собирать колхоз, собирать сборную солянку из различных производителей уголок отсюда, доска оттуда, перила оттуда. Вот у Вудвигса этот вопрос решен, как ни, у какой другой, как ни у какого другого производителя. То есть, в, в рамках одного производителя есть все доска, ступени, ограждения, уголки, планки. Сейчас я вам все покажу. Есть такие фишки, такие опции, которых нет у других производителей вообще в принципе даже. И это, опять же, может быть интересно архитекторам и дизайнерам, как докрутить, какими доборными элементами довести объект до идеала. Конечно... Самый ходовой, самый основной материал это террасная доска, но вы ведь покупаете не только террасную доску, вы покупаете террасу, то есть как готовую, готовую конструкцию. И э, хоть все вертится, грубо говоря, вокруг террасной доски, но э, опции тоже очень важны. У есть три основных э, серии досок. Это Select, Colorid и Antique. Select это... Э, можно сказать, стандартная доска. Вельвец с одной стороны, теснение под дерево с другой стороны. Доска пустотелая, с толстыми стенками, довольно прочная, очень влагостойкая. И самая классная тема, что она имеет очень насыщенные цвета и коричневые, коричневая гамма очень хорошо представлена. То есть есть, есть посветлее, есть потемней, есть совсем темный, есть черный, есть так называемый цвет вуд, желтоватый. То есть коричневая гамма закрыта ну, от и до. Такого нет ни у кого, чтобы чтоб такая палитра была в, в стандартных досках. Серия Colorit представлена досками более заточенными под, как, под решение какой-то дизайнерской задачи. Здесь есть два серых оттенка. И, например, доски Колорит, они ну, так называемые мультиколор или Color Mix называют, когда смешение цветов в одном материале с какими-то переходами цвета, доска Select, она одноцветная. В колорите. два серых. Очень интересный цвет, уникальный на рынке. Ни у кого такого нет. Цвет Сакура с розоватыми прожилками. Цвет Венги с переходами цвета. Он в массе более заметно, что здесь еще темные есть. Она. И мой любимый цвет ⁇ полисандр, красноватый, которым можно, грамотно его используя на участке, внешний вид придать очень крутой. Потому что коричневатый уже слегка приелся, а вот красноватый к некоторым дизайнам домов очень хорошо подходит. И серия досок Antique она представлена двумя цветами, но здесь глубокая... Фактура под состаренное дерево. Есть коричневая доска, есть серая доска. Доски тоже толстые, прочные, мощные. Если вам нужна какая-то изюминка и обычная терраса э, вам уже наскучила, уже хотите чем-то удивить своих родных и гостей, порадовать, то есть такое расширение у доски Колорит. Это доски узкие и широкие. То есть вот стандартная доска, а к ней есть узенькая и доска практически двойного размера эти такие размеры есть в цветах венге колорит и палисандр колорит Сочетая в напольном покрытии на террасе эти цвета в различном порядке по цветам и по размерам можно добиться эффекта такого дорогого слегка состаренного дерева. У нас в офисах собраны наглядные стенды, чтобы понимать эту технологию раскладки то есть здесь вот палисандр, вот венги широкие узкие стандартного размера стыкуя их можно такую слегка пеструю поверхность получить очень прикольно выглядит возьмите на заметку чтобы докрутить внешний вид террасы обычно используются различные уголки и планки чтобы закрыть торцы с этой стороны у Вудвикса вообще все отлично зачастую клиент выбирает какую-то доску а комплектацию к ней найти не может но не в этом случае в линейке производителя Woodvix представлены уголки для каждого цвета доски. Уголки и поменьше, и побольше размером. Есть уголки разносторонние, коричневые и серый. Есть уникальная штука, это плинтус. Плинтуса нет вообще практически ни у кого. Чем отличается плинтус от уголка? Тем, что у уголка скос идет вот так его применяют и скос идет к доске плинтус применяется вот так вот и у него скос идет к стене то есть если вам нужно край террасы к стене облагородить применяется такой плинтус из дпК. Есть случаи когда применяется даже вот такой элемент такая угловая доска или финишная доска то есть чтобы вы край террасы не уголком закрывали а сразу взяли доску, вот такого формата. У нее угол уже сразу сделан. Мы такое применяем на бассейнах. Еще один уникальный финишный элемент, это вот такая вот торцевая планочка. Смотрите, у каждой доски в монтажном пазе есть еще такой маленький пазик, и в него вот таким вот образом вставляется вот такой вот великолепный торцевой элемент. То есть вы не уголок прикручиваете, а вот так оп, задвинули его и все. А если нужно заглушечку вот сюда поставить, то есть и пластиковые заглушечки в цвет каждой доски. Вот что значит богатство комплектации. То есть вот у вас эти торцы закрыты заглушками, этот, допустим, край террасы закрыт вот таким элементом. Очень просто и изящно. Для каждого цвета доски, что я вам показал, есть подходящая ступень, потому что на террасу уже как-то нужно зайти, или, например, вы организуете крыльцо, или с одной стороны дома терраса с входной группой, с другой стороны дома еще входная группа или крыльцо, или там даже три. То есть без ступени ну, никак не обойтись. И в линейке Woodvix есть превосходные ступени шириной 348 мм, полнотелые из прочного древесно-полимерного композита, насыщенного цвета, под каждый цвет ступеньки есть. И одноцветные, и мультиколор под серию «Колорит». С вот здесь специальным копеносом. В качестве подступенки ставится также террасная доска, вот сюда вот, чтобы ступенечку облагородить. Естественно, это от обрезки ступеней, для образцов, а ступени такие выпускаются длиной 3 или 4 метра, укладываются единой поверхностью, в отличие, например, от плитки, которую вам придется набирать по, по небольшими кусочками на ступеньках, и будет много швов, в которые потом будет затекать вода, замерзать, расширяться, там, отрывать, швы будут крошиться. С этими ступенями такой проблемы не будет. Положил, они лежат. Система уличных ограждений для террасы или для крыльца торговой марки Woodvix. Это самая продвинутая система сейчас на рынке, потому что в ней есть большой выбор цветов. Под каждую доску Woodvix желтые, серые, красные, сакура, коричневые различных цветов, черные. Под каждую эту доску можно подобрать не только ступени, но еще и ограждения. Здесь у меня ограждение в виде профилей. С комплектующими элементами. Также в шоуруме есть собранные секции в достаточном количестве, чтобы вы могли понять и определиться, что вам больше подходит под вашу террасу. Смотрите, из чего они состоят. Существует три. Три серии, так, так же как и досок у Вудвикса есть несколько видов, также и ограждений тоже. Три основных серии. Под доски серии колорит Вудвикс есть ограждения серии колорит. Палисандр, Сакура, серые. Под доски Select, где коричневый, желтый и черный есть тоже. Серия Select ограждений. значит В колорите массивный. Столб с сечением 120, есть крышечки для него, массивная юбка для основания столба, перила квадратная и балясина. В серии Select какая есть фишка? Перила есть как обычные квадратные, так и фигурные. Столб чуть-чуть поуже, с сечением 100 мм. Есть юбочка для столба уже поменьше и крышка для столба. Вот так. Если вас такая крышечка не устраивает, можно для нее сделать крышечку светодиодную. Жалко, нет возможности подключить. Крышечка со встроенной подсветкой. Также бомба. Абсолютная бомба на рынке это белые ограждения Woodwix. Woodwix единственная марка, у которой есть белое ограждение Укоэкструзия, и буквально сегодня нам пришли новые образцы это абсолютный свежак. В этой же серии появля... появились еще коричневый цвет, цвет Wood, аналогичный этому, только Coэструзия, и серый цвет. Почему Coexтрузия? Здесь материал внутри древесно-полимерный композит, сверху полностью в круг закрыт дополнительным слоем пластика, который не только защищает материал, но и придает ему насыщенный цвет. Так, такие ограждения они уже никак не впитают ни пятна, ни пыль, ни пыльцу, которая может лететь там с участка. Руками вы их не захватаете. то есть, Так как пластик очень плотный, вы его с легкостью вымоете, вы смоете с него пыль и загрязнение. Белые ограждения разорвали рынок, теперь появились еще и ограждения дополнительных цветов. Смотрите на нашем сайте цены, полный каталог на сайте есть этих ограждений, заказывайте. Для таких ограждений коэкструзия, столб аналогично серии Select тоже 100 мм и крышки либо пластиковые, либо сюда же подойдет светодиодная крышечка. Конечно, с ограждениями, с таким количеством цветов и элементов за одну минуту не разобраться. Вы можете для этого использовать наш сайт, где все элементы представлены в правильных длинах, указаны правильные цвета и указаны актуальные цены, и ограждения разбиты по сериям. Также приходите в шоурумы Latitude, где ограждения есть и в виде нарезок, элементов, образцов, чтобы видно было, из чего они состоят. И в виде готовых секций в полный размер. Все мы для вас сделали, чтобы вы наглядно все увидели. Образцов у нас в каждом офисе достаточное количество. Марка Woodwigs представлена полностью. Мы официальные дилеры этой марки во всех городах, где есть наши офисы. Так что приходите, заказывайте расчеты, присылайте ваши размеры. На электронную почту мы вам рассчитаем и так далее. Окажем вам полный сервис что касается террасной доски, ступеней ограждений. Что еще интересного есть у Woodwix? Значит, разобрались мы с доской, с доборными элементами. Показал я ступени, показал ограждение. Также иногда очень может пригодиться такая вещь, как модульная садовая плитка или садовый паркет. Вудвикс в этом плане тоже рулит. У него не только есть стандартная плиточка размером 30 на 30, но и есть единственные на рынке модули 50 на 50 сантиметров, сделанные из досок колорит. Особенно мне нравится серая, потому что она с фактурной поверхностью, рельефной, под состаренное дерево, и на ней вообще не будет видно царапин. То есть вот серая, самая практичная плитка. Для чего эта плитка нужна? Например, часто используется, если у вас входная группа уже готова, залита стяжка, и от стяжки до дверного проема мало. То есть вы туда доску, лаги, то есть террасную систему вы туда уже не поставите, потому что нет места. В этом случае можете просто уложить такой паркет, он режется, пилится там, где нужно с углами его какими-то состыковать, укладывается и отлично служит. Он для уличного использования. Я видел варианты применения на участке, когда человек его просто на выровненную землю укладывает, и он лежит. Конечно, пачкается, но лежит как прибитый там на земле. А на стяжке он вообще будет великолепно смотреться. Иногда задают вопрос, а что делать, если там мусор под него э, залетит. Ну, в какое-то время будет залетать мусор, потом вы его просто приподнимите, модули эти расстегнете, они застегиваются в небольшие пластиковые замочки, э, рассоедините, э, мусор уберете. Есть фасадные панели, вот такие замковые. Сайдинг из ДПК или фасадные панели из ДПК, их еще называют. Для отделки стен. Также можно использовать для отделки потолков на террасе. И существует в двух цветах. Вуд и венге. И моя любимая часть. Это заборные доски с рельефной поверхностью. Цвет палисандр и цвет венге. У венге... Красивая фактурная поверхность под дерево, ярко выраженная. У палисандра ярко выраженные вкрапления черного цвета, которые в массе забора придадут вообще шикарный вид такой. Такие доски можно использовать в любых типах заборов. Я про несколько о них уже рассказывал. Вертикальные, горизонтальные заборы, заборы шахматка. Смотрите на нашем канале YouTube или в нашем инстаграме видеообзоры как такую доску применить уже в качестве забора если хотите самостоятельно разобраться в ценах на торговую марку Woodwix заходите к нам на сайт находите сайт latitudo.ru в Яндексе или просто набирайте адрес здесь сразу есть пункт производителей и марки если вы выберете Woodwix у нас на первом месте стоит как один из самых любимых поставщиков Выбираете Woodwix и здесь вся продукция собрана на одной странице. Можно выбирать цвета, можно переключать единицы измерения в погонных метрах, квадратных метрах, в штуках. Разбито на странице есть ограждение, есть доска, есть ограждение коэкструзия, колорит, ступени различные лаги клямеры уголки планки подсветки заборная доска все здесь имеется пользуйтесь сайтом если будут вопросы на сайте можете заказать звонок и вам сразу перезвонит менеджер естественно еще куча комплектации то есть лаги дпк лаги алюминиевые клямеры крепежи прямые для ограждений, различные уголочки, то есть еще куча крепежных элементов, регулируемые опоры, про которые рассказывать просто уже смысла нет и показывать их особо не имеет смысла, потому что они мелкие и не очень интересные. Это больше интересно монтажникам, чем клиентам. Но они все есть, вся комплектация у Woodwix имеется. Обращайтесь к нашему сайту, приходите в офисы, звоните менеджерам. Мы вам расскажем, покажем, рассчитаем. Вот. Так что приходите в Latitude, если интересно. Также, если вам еще и Вудвикса не хватило, у нас есть в запасе еще несколько интересных производителей. Нет, не с такой крутой комплектацией, но тоже с очень крутыми материалами. О них я буду со временем снимать видео. Если есть пожелания, какие видео снять, какой обзор сделать, тоже пишите в комментариях. Подписывайтесь на наши каналы, на наши соцсети и до встречи в латитуре.